Приветствую всех на моем канале, с вами Ирина и сегодня я покажу как сделать стильный бантик из атласных лент. Для работы понадобится лента двух цветов шириной 5 сантиметров. У меня красная лента и черная. Бантик для женщины вам. из этих лент я нарезала отрезки по 5 сантиметров длиной 6 сантиметров еще раз 6 но уже красного цвета 7 и 8 теперь я сформирую пары вот беру отрезки 6 и 7 сантиметров длиной и 2 пары длиной 5 и 6 сантиметров и теперь буду делать заготовки два отрезка я складываю лицо к лицу срез зажимаю пинцетом и хорошо оплавляю свечой Здесь не нужно спешить, надо очень хорошо спаять этот шов. Теперь разворачиваем на лицевую сторону. Вот так. Проверяю, хорошо ли скреплен шов. И тогда уже с совмещаю срезы с обратной стороны. Теперь и здесь нужно срезы оплавить. Получается вот такая деталь. Видите, красивый ровный валик. Точно так же делаю вторую деталь. Если при развороте у вас вы увидите, что шов плохо запаян, то процедуру эту можно еще раз повторить. вот так пальцами подтягиваю, выравнивается валик и слежу за тем, чтобы получилось одинаково. Теперь беру отрезки 6 и 7 сантиметров длиной и точно так же заготавливаю их. Все одинаково. Приступим к дальнейшим операциям. Теперь я беру большую заготовку, ищу центр, вот, сложив уголочки, и отворачиваю уголочек от середины с одной стороны и с другой Теперь кончик треугольника я срежу примерно 7 миллиметров. А срез оплавлю огнем. Со второй деталью поступлю точно так же. Проверю, одинаковы ли мои детали. Если одинаковы, хорошо. Если есть какая-то разница, можно еще подрезать конец уголочка. Теперь вот что буду делать с меньшими деталями. Определяю середину, сворачиваю вот так вдвое и буду срезать уголок. Зажимаю пинцетом так, чтобы у меня Расстояние до пинцета было 2 см. Расстояние от среза к пинцету. Уголочек я срезаю. И срез старательно оплавляю огнем. Получается складка. И эту складку теперь нужно вывернуть вот так. Получается вот такая деталь в виде пирамиды. Вторую деталь делаю так же, как и первую. Бан будет крепиться на зажим для волос. Его длина 6 см. И фетровый кружочек я взяла диаметром 3 см. Я его уже определила на зажим, разрезав два отверстия. Теперь я подклею его горячим клеем. Сюда буду крепить банк. А сейчас склею банк до конца. Беру большую и меньшую деталь и приклеиваю одну на другую. И вторую деталь. И склеиваю две детали между собой. Серединку я закрою лентой красного цвета. Вы помните, отрезок 8 сантиметров. Я его складываю четверо, фиксирую края, оплавив их. И теперь приклею эту полоску к центру банда. Теперь я смотрю, у меня выступает фетровый кружок, я срежу немножечко, проверю, все ли хорошо, все, порядок, можно приклеить. Наташу горячий клей и приклеиваю зажим к бантику. И получается вот такой элегантный, строгий бант. А это из комбинации других цветов, более веселый и более детский. Длина готового бантика около 10 сантиметров. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Думаю вам понравилась моя идея. Буду ждать ваши комментарии лайки и подписку на мой канал с вами была Ирина и до новых встреч